При поддержке кафе «Гироман» ТВ-клуб «Вкусные новости» приглашает. Станьте участником проекта «Вкусные новости» Ставрополя. Оставляем самое вкусное. Народный проект «Кулинарный блокнот». Ждем ваших видеорецептов. С вами новости Ставрополя станут еще вкуснее. Партнер проекта ⁇ Кафе Героман ⁇